Не виновно. О! Салам алейкум Салам алейкум тут делать надо? Чего тут? Идем, идем Че, вы делаете, пацаны? Ты зараженный, давай присядь уже. И, и ч делать? Да ты зараженный, блядь, нажимай Типа и башка. Нажимай, не работай. ты не всю кровь выбь, Кто зараженный? Ты без. Меня удивит, высок ловка. И ч делать? попаешь, сказал? Чё за чилики тут сидят на колясках, тусуются? Да ты, Нина, еб***ь, ржёная. Шо ты, б***ь? ты, б***ь? что ты за Читался, читался, на... Почитался, чё? Ты чё, чина, Mentira. чина почитаешь, что ли? Я зачитал, как понос после скелёта с кinnos. Ты читаешь по поносам? Не, не, я не буду. Ух, кто-то орёт, ёб... Рейчел, Рейчел. А, что вам надо? Давай, убиваем его. Это не так съели Я бегу. Да, блядь, вы меня убили, у меня блядь, антидот был. Че, лезь? А че они говорят, что у меня бомбит? Да, у меня кинет бомбит, кинет меня... бомбит Я бегу, не знаю куда. Ё-моё, кислород. Яркость, вы пришли в ярость. Я же читал, блядь. Я достигнул следующего этажа, пацаны. Поздравьте. То есть, ты. Просто. Я теперь. Да, да, а то движай. За попустим Доступ. Доступ. Да. Сухой. вот а, вот это... А почему я? Почему именно я? Потому что. Это Алик. Нет, ты школьник. Как? Это, это одна причина, Бля. да? Это. Это показательно, это показательно. Не это не это не показательно. Не есть. есть вторая причина потому что ну, ты раз, в попу <связывая> <связывая> третий признак ну, то что ты ä, признак то что ты хомячек по голосу процентов да да я причитала ты чё читер что ли да. What the fuck? Yeah, короче, можешь тебя убивать, это я короче, What, What the Fe fuck? А музыка, Почему музыка? Почему музыка начала играть? Пацаны. Ой, я нашел куда бежать. ч за шаг тут какой-то ходит? Ёб твои! Беги Вася! А меня нет! И... Собака. You're my puppet. Ну, ну что, слава молей ком, пацаны? Чё? Как? Куда идти? Тоже самый вопрос. Вот миссия какая-то. Да мы не знаем, что делать. А, рычаг, надо тебе жить, походу, ребят. Да ребят. Ой, ой, ой, ничего не вижу. Город засыпает, просыпается. Мои трусы сейчас проснут. Вижу кто Сюда пацань, держитесь. Что? Что, делать? что, делать? что делать? Блин, кто-то выпил его, мое. Кого просканировать? Чан, Гачан. Меня, меня, меня, проверь меня. Не, подождите, где Чанка? он сейчас не придет, он, он автоматически зароженный. Проверь меня, проверь, проверь. Чанга нет, значит Чанг скорее всего зараженный. лично я задный куса нафиг. Куда подальше? Все это Чанг. А куда он вообще убежал? А, Чанг это я волк. Во, кто-то вот превратился уже. Минус один челик. Это Алекс. Я проверяла Алекса. Вот, Значит, Кто так что сказал? Вот этот челик, чёрт, блин, обманывает всех. Я его лично сейчас пойду разнесу. Это Алекс, я видел, он при мне превратился, я засветил фонарик. Точно? Да. А Нина напала, значит, она тоже заражена. Это Нина и Алекс. А может, ты только О, хорош, ты уничтожил его. Уи, я сбежал. Я сбежал. Ура. Итоги игры. Ничего не понял, но очень интересно.